Ребят, приветствую, добро пожаловать на мой YouTube Меня зовут Давыдов Денис В сегодняшнем видео мы пробежимся по новостям биткоина, криптовалюты, разберем какие-то экономические новости, какие-то санкции Также поговорим на тему, где безопасно хранить денежные средства, рассмотрим все различные надежные варианты. Поэтому досмотрите обязательно видео до конца. Прежде чем продолжить, подпишитесь на YouTube мой, поскольку сейчас много различных ограничений, блокировок происходит, и в том числе там грозят YouTube заблокировать, то есть, для граждан Российской Федерации. Ну, я мало сомневаюсь, что до этого дойдет. То есть, максимум, что сейчас это они сделали, это какие-то монетизации подключали платные услуги внутри YouTube Вот, поэтому не страшно, пользоваться можно. Но на случай апокалипсиса если прям отключат youtube то давайте не будем теряться подпишитесь мои телеграм-каналы мои паблики чтобы быть всегда на связи быть в курсе новостей что происходит вот ссылочка также э, под видео подписывайтесь итак давайте начнем с биткоина поговорим что происходит с биткоином посмотрим что у нас сегодня с ценой то есть мы видим что мы находимся мы продолжаем находиться в бычьем тренде, то есть если прочертить трендовую линию, мы, мы видим, что мы находимся опять в восходящем движении, до сих пор в восходящем движении. Вот, поэтому все отлично, все замечательно. То есть напомню, что если биткоин пересечет данную линию, вы можете тоже себе где-то ее прочертить, чтобы мониторить, то мы будем какое-то время в медвежьем рынке. То есть может предположительно год, где-то около этого времени. Но в принципе я на это не рассчитываю, почему, потому что... Сейчас со стороны фиатных денег очень огромная гиперинфляция, как в плане рубля, так и в плане доллара, поскольку доллар тоже не совсем стабильная валюта для хранения денежных средств, поскольку его тоже печатают постоянно без конца, и люди как бы ищут надежный источник, где можно сберегать денежные средства, поэтому рубль и доллар как бы достаточно рискованно. Вот, я считаю, поэтому и многие те, кто осведомленные люди, понимают, что лучше всего хранить денежные средства в физическом золоте, либо же в криптовалютах, это самое на сегодняшний день надежное сбережение, я считаю, денежных средств. Вот, поэтому мы находимся мы в бычьем восходящем движении, и на фоне сегодня нестабильности люди переливаются в криптовалюту, и я считаю, что на этом фоне нестабильной военно-политической ситуации биткоин продолжит свое восходящее движение. Так, ребят, смотрите, мы торгуемся в таком неком флейте, который продлится где-то до конца апреля, начала мая. И выход из данного диапазона будет свидетельствовать, что в дальнейшем будет с ценой. Что в дальнейшем будет с ценой, либо мы продолжим восходящее движение, либо мы э, пойдем ниже, пойдем ниже. Но я считаю, что глобально, если смотреть на всю эту ситуацию глобально, то мы... Только в принципе в самом начале всего общего глобального роста поскольку биткоин, я жду и по 200 и по 300 и по 500 тысяч долларов а, в долгосрочной перспективе потому что если взять сегодняшний рынок а, фондовый рынок если взять его общая капитализация общая капитализация фондового рынка 100 триллионов ребят долларов триллионов долларов сравнивая с тем же с биткоином с биткоином и рынком криптовалюты, если посмотрим на coinmarketcap то это у нас где-то 175 всего лишь триллиона, ребят. Это где-то около 2%. 2% от всеобщей катализации. Поэтому рынку есть куда расти. Даже сюда, если перельется небольшая лишь часть, то рынок сразу сделает x2, x3 и так далее. И так далее. Понятное дело, это не происходит в моменте, но на дистанции у рынка криптовалюты есть куда расти, и мы увидим сумасшедших значений. Поэтому на сегодняшнюю небольшую волатильность вообще не обращайте внимания. То есть смотрите глубже, смотрите смотрите, долгосрочный, так сказать, вот, поэтому, такой сюжет, поэтому я жду на дистанции продолжительного восходящего движения, если дальше рассматривать медвежий рынок, ребят, ну, я считаю, что он долго не продлится, то есть, возможно, он продлится, может, в течение 22 года, и дальше мы, также же по сценарию будем проделать восхождение, так сказать, покорение новых диапазонов, вот, поскольку на фоне сегодняшней гиперинфляции сегодняшний там возможно если он и вдруг и будет медвежий рынок я не думаю что он затянется на долгие годы то есть он где то по моим предположениям он может будет там на 22 год вот это такой второй сценарий который тоже не будем исключать и я не, не считаю что цену опустит ниже там те же 20 тысяч долларов если даже опустит это отличная повод чтобы докупиться поскольку это будет выгодно каждому чтобы зайти в этот рынок особенно нам Участвую в нашем бизнесе, где мы с небольших денег зарабатываем биткоины. Вступайте в мой телеграм новостную по бизнесу BitLine, где я э, делюсь с вами информацией по проекту, где можно с небольших денег, по сути, зарабатывать биткоины. Поэтому это нам даже на руку такой сценарий, имейте в виду. Нам даже на руку такой сценарий. Также давайте пробежимся по новостям, какие я нашел для вас новости. То есть Таиланд рассматривает возможность оплаты в крипте для туристов из России. Туристическая ассоциация Пухкета и Банк Таиланда изучают возможность оплаты в крипте для туристов из России на фоне введенных финансовых санкций против страны. Отличные оптимистичные новости, читаю. Дальше, глава Binance указал на бесполезные санкции против криптоиндустрии. Как бы отлично тоже позитивный сюжет, поскольку сейчас многие централизованные биржи, такие как Coinbase, Kraken, это американские биржи, как-то всячески пытаются навредить гражданам Российской Федерации. И много таких бирж мелкие, да, там вводят ограничения блокируют там выводы. Это лишь говорит о том, что биржа это далеко не надежный способ сбережения средств. Вот, поэтому если у вас деньги есть на бирже, выводите на надежные кошельки, на те же некостадиальные кошельки Ledger, Trezor, Акул cool валит и много других. Если у вас нет холодных кошельков, можно в MetaMask, Trust Wallet и так далее, и так далее чтобы обезопасить себя в условиях, в условиях сегодняшних нестабильных экономических ситуаций. Вот, то есть не держите деньги на бирже, то есть это не безопасно. Но тем не менее, Binance не вводит таких сильных серьезных ограничений, можно дальше продолжать пользоваться. Много других бирж есть, если вы и пользуетесь, если вы с Российской Федерации, то хобби пока не ввели никаких ограничений, то есть все в этом плане нормально. И много других бирж, то есть где-то порядка, может, 10 ввели ограничения для граждан Российской Федерации, а в основном все, в принципе, нормально. Всегда будут биржи, которые будут лояльно относиться к данной сегодняшней ситуации и не вводить какие-то ограничения вот с биржами в общем понятно да дальше поэтому не держите деньги на биржах то есть это небезопасно далее ребят свифт отключил связь с российской федерацией, то есть в принципе за уже достаточно долгий период мы работаем без свифта наш конкретный регион поэтому скажу так что это никаких никак не повлияло на мою жизнь поскольку есть много других путей как можно обходить данный вариант и я вообще им никогда лично не пользовался для этого есть криптовалюты что делать чтобы делать международные какие-то переводы да? поэтому пользуйтесь криптой да и все то есть нет никаких проблем это больше всего как-то повлияет на какие-то возможно компании на какие-то такие крупные бизнесы которые делают переводы между странами фиатными деньгами поэтому лично на вас на как онлайн предпринимателя на инвестора на человека, на который занимается онлайн заработком я не думаю что это сильно как-то повлияет поэтому это незначительные какие-то санкции которые вы не почувствуете дальше Российская Федерация запрещает вывоз из страны личной валюты на суммы более 10 тысяч а кстати, хотел сказать, что сейчас много очень блокчейн проектов, которые уже разработаны по идеологии свифта поэтому это вторая причина чтобы вообще не обращать на эту новость никакого внимания дальше российская федерация запрещает вывоз из страны наличные валюты на сумму более 10 тысяч долларов то есть это еще раз тому подтверждение то что есть для этого криптовалюта вы ее всегда можете на свои леджеры на это завести и переехать в какую-то любую другую страну и просто по сит фразам получить доступ к своим же деньгам то есть и так же самое полноценно жить переводить какой-то капитал то есть как бы для этого и есть криптовалюта, чтобы на эти мелочи не обращать внимания. Поэтому имейте в виду, как бы это тоже э, нас особо не касается. Далее, ребят, смотрите, Visa Mastercard пристановили работу для России. То есть э, вели некие ограничения для граждан Российской Федерации, в момент пользования деньгами, если вы находитесь в моменте в Европе и так далее. То есть вы не можете расплачиваться визой и мастер-карт на территории различных европейских стран. Но опять же, внутри России это можно продолжать делать. Поэтому, как бы, такие ограничения, кого-то они коснутся, кого-то нет. Опять же, для тех, кто занимается криптовалютами, это не особо касается. То есть вы всегда, думаю, можете, если вы проживаете в Европе, то можно всегда через третьих лиц обналичить денежные средства, я считаю. Вот. и много других различных карт, которыми можно в любой момент всегда пользоваться. И плюс для граждан Российской Федерации тоже это особо никак не повлияет на вашу жизнь, поскольку у нас тоже есть карты МИР, которые тоже достаточно надежные, надежные и мы, вот честно, в нашем регионе пользуемся этим где-то уже порядка 8 лет, и нет никаких проблем с онлайн-покупками, оплатами всеразличными. К тому же много стран, в том числе и Дубай, тоже переходят на данную платежную систему, подключают к каким-то своим основным данную платежку мир. Поэтому нет никаких тоже проблем в этом плане. То есть обналичивать деньги всегда можно, и очень много способов, как это можно делать, если вы проживаете в каких-то других странах. Далее, ребят, смотрите, президент США подпишет приказ о криптовалютах на этой неделе. Я сомневаюсь, что это как-то коснется нас, поскольку криптовалюты, биткоин это децентрализованные деньги, и какие-то власти не могут на них повлиять. Максимум, на что они могут повлиять, это на сегодняшние стейблкоины, которые, да, находятся под влиянием, а именно USD coin и Tether. То есть в смарт-контрактах данных стейблкоинов, в том числе Binance и USD, находятся моменты, благодаря которым можно замораживать денежные средства, то есть это централизованные стейблкоины, поэтому это не децентрализация прежде всего, и они в рамках Coinbase как-то функционируют на которую, на эту же биржу имеет влияние США, поэтому они могут какие-то ограничения ввести для пользователей Российской Федерации, если они держат данные стейблкоины. Опять же, их просто не храните деньги в данных стейблкоинах, много есть других стейблкоинов, где можно хранить денежные средства, если на то и пошло. Поэтому, да, Могут они а, как-то заблокировать эти денежные средства, поскольку вот недавно пользователей Российской Федерации заблокировали аккаунты а, тех пользователей, которые пользовались битши Coinbase. И вот Kraken в том числе, поэтому это говорит о том, что данные стейблкоины, они не очень надежные в плане хранения денежных средств. Опять же, заблокировать они не могут, не могут и вряд ли будут сразу все адреса, поскольку начнется хаос, много других граждан держат эти деньги, им придется лишь... Как-то вручную выискивать а, по KYC а, той или иной бирже, находить владельцев тех или иных а, кошельков и как-то вручную это все дело блокировать. Но я сомневаюсь, что до этого дойдет, но чтобы предотвратить этот сюжет, всегда можно хранить денежные средства в таком стейблкоине, как DAI. То есть это децентрализованный стейблкоин, достаточно надежный, в том числе и Terra UST. Это тоже децентрализованный стейблкоин, поэтому можно просто обменять свои деньги на данные стейблкоины и хранить просто в них. И эти э, валюты никак не могут заблокировать власти Америки, никак не могут как-то на них повлиять. В этом и смысл этой всей децентрализации. С этим разобрались, где хранить, допустим, тот же стейблкоин Да, То есть его можно хранить в тех же некосредиальных кошельках, в том же Ledger, в том же э, Trezor, в том же кул валите в том же ребята, метамаске трастволите и так далее и так далее то есть как хранить допустим в том же метамаске сейчас я вам покажу к примеру вы зашли на coinmarketcap а, в принципе можно да и хранить ее и на байнанс марчейне но байнанс марчейн сама по себе блокчейн централизованный поэтому поэтому в принципе можно и там но самое прям безопасно безопасно это хранить его в метамаске на блокчейне эфира да, если вы будете переводить часто данные, делать, совершать данные операции внутри данного блокчейна, то вы будете комиссии платить тоже там, за каждую транзакцию 10-15 долларов. То есть имейте это в виду. Но тем не менее, если вы имеете огромную какую-то сумму, вы можете всегда хранить юдай в метамаске. В как хранить юдай, если у вас, допустим, нет того же леджера, трамтрезера и прочих кошельков. То есть в метамаске просто ука... заходим, э, заходим в выбор токенов, указываем смарт-контракт данного стейблкоина, нажимаем на стейблкоин, нажимаем далее импорт токенов, все, у вас добавлен данный э, стейблкоин с ваш метамазм, дальше вы копируете данный адрес, покупаете данные стейблкоины допустим, на той же бирже и выводите на данный адрес, все, то есть вы можете дальше хранить эти стейблкоины в надежном месте. Так, ребят, смотрите дальше. Следующий вариант, где можно безопасно хранить денежные средства, это Terra UST. Это тоже следующий стейблкоин, который децентрализованный. Его можно купить на многочисленных биржах и перевести в свой, допустим, кошелек. То есть, либо это могут быть Ledger, Trezor и прочие кошельки, устройства, да. либо можно его перевести в тот же... Кошелек Terra Station. Terra Station наподобие MetaMask, но уже в другом формате. То есть Terra Station тоже как расширение его можно хранить в браузере, закачать его можно в интернет-магазине Chrome, либо можно его закачать в свой смартфон. И все. Дальше кошелек точно так же устанавливаете к себе на компьютер, сохраняете сид-фразы в надежном месте. И дальше на данное расширение вы можете отправить денежные средства, и хранить здесь UST, как вариант. то есть Это очень даже безопасный сюжет. Вот Где можно найти данное расширение? То есть у них есть вот официальный сайт Terra Station, station.terra.money. Здесь можно найти ссылку на данное расширение и закачать его на свой компьютер. Также на данном сайте вы можете стейкать эти свои UST по 20% годовые, как такой вариант тоже возможен. То есть, чтобы избегать какой-то инфляции, можно тоже стейкать. Но я лично данный вариант не использовал поскольку здесь другой смарт-контракт нужно подключать, но, тем не менее, такой вариант есть. Тоже, как и вариант. Либо просто можно здесь безопасно хранить денежные средства. То есть, вот такие два стейблкоина на сегодняшний день есть. Если говорить вообще в целом о стейблкоинах. Поэтому, такие дела. Помимо этого, можно безопасно хранить, это, я считаю, биткоин. А если у вас небольшие денежные средства, то вы можете зарабатывать эти биткоины вместе с нами в Битлайме. Вот. Ссылка на мой телеграм. Есть по данным видео, вступайте и тоже можете с нами участвовать в данном бизнесе и можно тоже зарабатывать деньги, не боясь всех вот этих ограничений и работать чисто с битком, не обращая внимания на эти гиперинфляционные моменты в плане рубля, в плане доллара, поскольку доллар, я тоже считаю, что рано или поздно у него не будет такой мировой статус, как на сегодняшний день, поскольку их постоянно печатают без конца и когда-то этому придет однозначно конец. Поэтому такие дела, такой у меня новостной блог. Обязательно комментируйте, ребят, данное видео, оставляйте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телеграммы. Не теряемся, всегда на связи. Всем хорошего настроения, всем пока-пока, удачи.